Всем привет, с вами Янид. Сегодня я вам покажу, как взломать Клон Throne in the Danger Zone. То есть, чтобы нам выдать скилл поинты на каждом уровне. Чтобы пройти вот эти вот испытания, где нам дается, допустим, огненное дыхание или огненный молот. И так далее. То есть, мы с вами, давайте, вот, выберем какое-нибудь сейчас испытание. Давайте, бесконечное испы... испытание двуручного меча. Тут нам просто дают этот трофей, и все. Вот мы с вами заходим. Нам тут, получается, персонажа какого-то. Мятного цвета. Красиво. Так, мы должны сейчас с вами пройти первый уровень. Вот тут вот такие люди. Мы быстренько так всех поубивали и летим вниз. После того, как мы отправляемся вниз сюда, у нас вот тут в улучшениях появляется один скилл поинт. То есть можем один раз прокачать, да, что-нибудь. Мы с вами выходим отсюда. То есть мы с вами проверили. Заходим. Нажимаем Windows R на клавиатуре. Зная, что типа Windows а будет. И R, то есть K русская. Тут пишем Apple Data. И у нас вот такое окошечко вылазит, да? Это закрою. Так, и тут мы заходим local low. Потом Dobrow Rock, Clone Drone, the zone, И мы с вами что проходим? Вот видите, тут есть challenge, дата, и вот Booth only, то есть только look. Вот. И ищем наш, получается, наш challenge. Так, ищем, ищем. Sword, наверное, вот это. Выбираем не Бак на конце, а JSON. Нажимаем два раза и открыть с помощью блокнота. Если у вас тут его нет, еще приложение, и тут вы выбираете блокнот или там Word. Ну, желательно блокнот. Открываем. Так, это у нас, походу, не то. Сейчас попробую найти. Так, Sword напишем на английском вот тут справа. Чего? Ой. Да е мое. Простите. И чё тут ничего нет, что ли? Ой, тогда -да давай челлендж. Челлендж. Потом дата. Endless Great. Вот это должно быть по идее. Да, вот. Челлендж дата Endless Great Swords. Great Sword просто. Так. Тут можно выдать себе клонов. Давайте выдадим себе 10 штучек. Потом листаем вправо. Вот тут будет вот так вот заканчиваться. И вот сверху будет Available Skill Point. Так как у нас один, мы тут сюда, допустим, вставляем ну, 50. Все, нажимаем сохранить. Теперь не заходим сюда в доступное улучшение, а выходим на рабочий стол. И заново запускаем Clone Drone in the Danger Zone. Я постараюсь, получается, найти всякие способы взлома на все игры. Пишите в комментарии, какую игру взломать. Даже там Копатель онлайн, я не знаю. Так. идет загрузка. Вот мы с вами загрузились. Одиночная игра, испытание И опять выбираем этот же режим. Играть. У нас 10 клонов. Заходим сюда. Так. Вот у нас 50 улучшений, то есть можем себе выдать. Клонов больше не создавать, а то они через стену будут проходить. Выдаем абсолютно все улучшения. Чтобы было легче проходить, да? Все. Так. И теперь у нас полностью человек прокачан. Если у вас броня сломалась, опять-таки пойти сюда вниз и опять проходите. То есть покупайте опять броню. Если у вас клоны закончились, можете их покупать. И вот мы легко с вами можем пройти вообще любую волну. Нужен все равно скилл, но можно себе выдать, если что, еще, еще клонов, и, не знаю, сразу с шестого вы точно все пройдете. Вот так это проходится, все испытания. Давайте еще какое-нибудь необычное пройдем. Ой, главное меню. Так. Ой. Теперь давайте. Также можно и в сторимодии делать. Заходим в испытание. Давайте какое-нибудь испытание. Эм. Давайте какое-нибудь испытание рапторов. Денис, с вами такого розовенького чувачка. Так. С вами опять идем, проходим первый уровень. Сейчас Чел прилетит на таком динозавре. Ой-ой-ой. Да боже мой. Какой-то он жесткий. Так, мы его быстренько проходим, короче. Бежим опять вниз. Так. Спускаемся вниз. У нас там опять один. Можем свернуть. Ищем челлендж дата с раптором. Что-нибудь, что было тут что-то написано. Раптор на английском. А, вот раптор... Insanity. Есть Raptor Upgrades, а есть Raptor Insanity. Вроде надо сюда. Про Зайдем, проверим. Да, сюда. Можно себе выдать клонов. Не знаю, я помню, можно даже 20 выдать, как хотите, типа. Только потом их не покупайте, а то... Если вы умрете, вы будете спавниться под землей и придется выходить. Так, все, сохраняем. Смотри, опять. На, на, на, это На рабочий стол. Заходим опять в клон-дрон In the Danger Zone. Скорее всего, в следующем видео я покажу, как взломать этот... Little Inferno. Есть такая тоже игра. Не знаю. Потом, где-то в октябре у меня просто бан GTA 5. Покажу, как выдать себе баксы, получается, и уровень. Заходим, получается. испытание рапторов. У нас клонов почему-то нет. А, значит, мы не то выбрали. Соворачиваем. Раптор апгрейд, наверное, не знаю. Что здесь будет? Да, наверное, здесь. Выдаем себе 20 колонов. Листаем. Товелабл скиллский. Этот. Подождите, тут вообще у нас ноль. Странно. Так, сохраним. А, вот, раптор нормал. Боже мой. Ладно, сюда заходим. Выдаем 20 себе. Так, потом идем, получается, сюда. Available skill points. Вот тут у нас один, да. Сворачиваем, сохранить. Все, теперь с вами заходим. Выходим. Потом заходим. Yes! Этот пес, конечно, орет. Пишите, я говорю, всякие игры в комментариях. Буду их взламывать. А, также мне много кто пишет, когда... Сейчас, Поставка пройдет. Мне пишут, когда выйдет, получается, у нас... У меня новое видео по DarkoMet рад. О, клоны куда-то делись, но вот... Эти появились. Когда выйдет новый видос по DarkoMet рад, типа... Когда я взломаю какого-нибудь школьника, да? А, скорее всего, никогда. Потому что, объясняю. А, я завязал с этим, не падлу. Можете сами кого-нибудь взломать. Позвонить мне в Дискорде, я оставлю ссылку в описании. И я с вами за засниму видос просто. Можно просто вот так это все делать. И И все. Ну вот, как бы, так можно любой уровень вообще супер-быстро пройти. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. У меня, по-моему, 98% зрителей вообще без подписки. Так что, вот, это довольно плохо. Вот. То есть, если у вас броня сломалась, можете опять ее купить. Если клоны закончились, то можете себе выдать. Вот сейчас покажу. Вот я вроде выдал клонов, но их почему-то нет. Давайте посмотрим, если я умру, что произойдет. Просто ради интереса, сейчас в огонь прыгну. А, в лаве сгорю. А, ну все, у меня клонов почему-то. Клоны почему-то не выдались. Ну вот, типа, это так проходить. Всем пока. Получается. Да.